Мы рады приветствовать вас у нас, в Дагестане, в селении Хурюк. Мы знаем, что вы приехали, чтобы построить нашим ребятам футбольное поле. Расскажите нашим телезрителям, кто вы, как вы сюда приехали, что вы умеете Пожалуйста. Здравствуйте. Значит, я представитель, заместитель генерального директора Московской фирмы, как вы уже сказали, ООО ИПК Спорт Групп. Наша фирма специализируется на спортивных покрытиях, детских площадках. Ну, все, можно сказать, все, все, со всеми покрытиями, которые связаны со спортом. Вот. приехали сюда, значит, с нами заключил договор. Фонд просвещения. Этот фонд известен как имени заслуженного учителя Дагестана Махмуда Абдулкеримова. Вот, представители этого фонда обратились к нам ранней весной с вопросом того, что есть вот такая площадка в селе Хрюк, Ахтынского района, которую нужно, скажем так, облагородить. А можете уточнить? Почему фонд просвещения остановился на вас? Ну, я могу догадываться, скажем так, только по этому поводу, но, скорее всего, фактором основным было то, что наша организация на рынке больше 15 лет занимается данными покрытиями, и, вероятнее всего, ценовое предложение данное нашей организации было самое привлекательное и самое интересное. Ну и, в свою очередь, знаю, что организации, которые давали предложения, их проверяли, а, значит, на есть суды какие-то у этих организаций, насколько это чистые организации, белые, там платят ли они налоги. Ну вот, то есть, наша организация по всем, скажем так, параметрам пар прошла проверку. Понятно. И теперь скажите, пожалуйста, немного нам э, проясните ситуацию. Вот что вы строите, как это называется... Какие функции в дальнейшем это поле будет выполнять? Это мини-футбольное поле, как мы знаем, или это еще что? Ну, хочу начать с того, что перед тем, как мы сюда приехали и начали, скажем так, заниматься покрытием, здесь э, непосредственно людьми из фонда была проделана огромная работа, подготовлено основание, потому что здесь не только мини-футбольная, здесь многофункциональная площадка. Здесь как будет мини-футбольное поле с искусственной травой, так и баскетбольно волейбольная площадка с резиновым покрытием, площадка с тренажерами, так называемый «воркаут». Вот, значит, про покрытие что могу рассказать значит, Трава 40 мм Это полупрофессиональная трава Последнего поколения Производства Чехии Все комплектующие немецкие вот, значит, По резиновому покрытию Что могу рассказать значит, Под него готовилось специально бетонное основание здесь, Потому что оно укладывается исключительно На твердые основания, Либо это асфальт, либо это бетон вот. Наша организация была. выезжали специалисты, которые принимали данное основание, то есть смотрели, возможно ли укладка покрытия уже на данное основание готова. То есть мы приняли, скажем, составили соответствующий акт, что все нас устраивает. Загрузили, скажем так, фуру, материалы, инструменты, все-все-все. Людей посадили на автобус и приехали сюда две, две тысячи километров от Москвы. Своим ходом вы оттуда сюда приехали? Ну, можно так сказать. Я на самолете прилетел. Ребята приехали на автобусе. Теперь скажите, вот естественный такой вопрос обывателя. Вот, допустим, дождь идет, да? Зимой снег. Вот куда все это уходит? Ровное поле. Нам интересно, как этот вопрос вы решаете? Ну, вот как раз-таки вопрос основания. Те люди, которые готовили основания, здесь заложили дренажную систему для отвода воды. То есть все соблюдены определенные уклоны зимой. После того, как начнет таять снег, это все растает, и по дренажным канавам уйдет определенное вот здесь есть место. Вот. В целом Да, все учтено все у вас все рассчитано да, все все все все эти технические процессы соблюдены значит наша организация по контракту будет нести два года гарантий ну как вам объяснить гарантия это на случай того что вдруг что-то может где-то отклеится это что-то, вот да, такие вот моменты. А в целом данное поле, вот если брать искусственную траву, то срок эксплуатации этого поля порядка 10 лет. Вот если, если скажем так, не будет форс-мажорных каких-либо обстоятельств или же вандальных действий со стороны третьих лиц. Это мы обещаем, не будет вандализма. А вот если 10 лет, он нам кажется вроде сейчас большим сроком, но годы летят быстро, и вот через 10 лет, если поле будет нуждаться то ли в ремонте, то ли в обновлении, там что-то, тогда как? Вы появитесь снова или что? Ну, я надеюсь на это, то, что фонд просвещения будет существовать так же много-много лет, так же, как и наша организация. И если понадобится здесь переложить покрытие или что-то появится более современное, то мы будем готовы пойти навстречу и приехать сюда опять-таки, все сделать. Как у нас говорят, иншаллах. Иншалла. А теперь, э, Иван Николаевич, вот эти люди, вот мы видим, кто здесь работает, что это за люди? В смысле, откуда они? Это специальная бригада ваша, вашей фирмы. Или вы их наняли на время? Они что за специалисты? Или как? Ну, вообще это да. Это, скажем так, граждане Таджикистана в основном все у нас люди. Скажем так, здесь не просто выбор пал на мусульман, почему у нас люди работают, потому что порядочные все ребята не пьют, не курят, не гуляют, то есть, вот. Ну и специально обученные, да, много-много лет они уже работают у нас в организации, и, скажем так, сюда были отправлены лучшие специалисты для того, чтобы здесь сделать вам исключительно отличную площадку. Видимо, это не первый ваш объект с этими ребятами, да? Естественно, ребята много где работали, в Москве, и в Московской области, и также в регионы отправлялись. Даже там Тверские области, Республика Калмыкия, много. Белгород, Курск, Курчатов. Вот скажите, пожалуйста, вы впервые в Дагестане, да, вот в нашем районе. Какие у вас были? Были ли у вас трудности, проблемы с работой, с людьми? Как вас встретили? Ваши впечатления? Расскажите о Ну, естественно, первое мое впечатление, как человека, который приехал на Кавказ, это красота природы, да, это ваши горы, это ваш воздух. Но в то же время, да, скажем так, был ряд сложностей. Потому что село Хрюк находится очень высоко, и загнать сюда, допустим, грузовую машину ну, невозможно, скажем так. И местные жители, также ребята из фонда помогли нам с разгрузкой, с доставкой всех материалов, скажем так, от подножия горы непосредственно к месту строительства. Ну и хочется, конечно, заметить, насколько дружелюбно, насколько радужно нас здесь приняли, да, и... Очень, очень приятный народ и очень приятно, что мы здесь находимся и строим вам такую замечательную площадку. Как вас здесь разместили? Как вас кормят? Довольны ли вы бытовыми условиями? Как вас здесь обслуживают? Да, нас поселили, дали нам, скажем так, помещение. Хорошее помещение с кухней, с постельными местами. Ну, постель, естественно, ребята привезли свою с собой. Вот, вопросов к этому нет, непосредственно близости площадки, что очень удобно, потому что не нужно тратить время на передвижение от, скажем так, от места обеда завтрака и ужина до самого, самого объекта строительства. В целом все очень хорошо. Продукты хорошие, у вас здесь все свое, все можно сказать, с грядок. Поэтому. Все очень... А вот скажите, обычно раньше, сейчас, наверное, этого меньше уже, люди, которые из Центральной России, из Москвы, Собирались ехать, их отговаривали, они боялись, что здесь взрывают, убивают, это какая-то криминальная сторона, сторона. Э, вот по этому поводу у вас, наверное, совсем уже впечатления другие, да? Ну, вы знаете, да, есть такие предрассудки, особенно у граждан, которые живут в Москве, которые считают, что здесь ведутся боевые действия, что здесь надо ходить в бронежилете, скажем так, да, но... Скажем так, если данный репортаж увидят э, жители Москвы, то я им хочу сказать, что все это предрассудки. И что ехать сюда отдыхать семьями с палатками, подниматься в горы, это одно большое удовольствие. И я на будущий год буду свой отпуск планировать, наверное, именно сюда. Мы постараемся дать этот э, наше интервью, этот репортаж по центральному московскому хотя бы телевидению, чтобы действительно они увидели наши не только горы и люди, и как мы живем, и как встречаем костей и как умеем их провожать. Спасибо вам, Иван Николаевич, за то, что вы сделали для нас Такое прекрасное поле подарили нам. Спасибо, что вы такие профессионалы, у нас есть, мы рады. И надеемся, что вы к нам еще раз вернетесь на строительство какого-нибудь хорошего объекта. Мы тоже на это надеемся. И в первую очередь, конечно, хочется что сказать, что большой труд проделан немалые деньги вложены в данный проект. Вот. И все это сделано для нашего поколения подрастающего. Потому что дети для них в первую очередь надо развивать спорт, культуру, чтобы они росли достойными, здоровыми и, скажем так, надежными людьми на, скажем так, на наше будущее. Света. Отдельное, конечно, спасибо фонду просвещения, потому что. Благодаря им, в принципе, мы оказались здесь, скажем так, увидели красоту дагестанских гор и, свою очередь, естественные и замечательные люди. Все на высшем уровне, скажем так. Я, едущий сюда, не даже не мог предположить, что действительно все вот так вот кажется. Спасибо вам большое. Спасибо.